Выгрузка в Excel из открытой локальной сметы. Из открытой локальной сметы мы можем выгрузить или строки, или строки, да, мы видим, причем с настройкой столбцов, которые нам необходимы, и концевик. Можно выгрузить концевик. Итак, попробуем. Выгружаем строки. Выгрузили. Теперь, для того, если вам надо что-либо проанализировать и так далее, конечно, не мешает поставить фильтр. Фильтра, ну и помню, что, скажем, в той смете использовалась какая-то пользовательская метка. Ну, например, подтянуть строки по значению «Да». И, соответственно, раз они были чем-то помечены, наверное, они вас чем-то интересуют, или они у вас на особом каком-либо контроле. Ну и посмотрим выгрузку концевика. Концевики бывают сложные. Они иногда не помещаются на экране, и поэтому логику концевики как бы сложновато просмотреть, и поэтому мы предлагаем тоже выгружать в Excel, чтобы там найти проанализировать или и найти, как говорится, ошибки. Возможные ошибки. Соответственно, здесь тоже можно включить фильтр. Включить фильтр, да? Конечно же, нас будут мало интересовать строки со значением печать, поэтому мы можем их, как говорится, исключить и разбираться уже с теми, которые сложители или умножить. Потому да? что именно эти строчки, как говорится, портят наши таблицы итогов. Да? И чтобы там все было правильно, чтобы у нас сто... следует их отобрать и, как говорится, с ними поработать.